привет друзья Выставлены продажу таунхаус в коттеджном поселке э, арли поселок кискилова на участке 12 соток построенный по каркасно-панельной технологии площадью каждая секция по 60 70 метров осталось сделать отделку и благоустроить Участок по вашему вкусу. Предусматривается локальная канализация, электрообогрев и скважину, которую делает каждый за свой счет. Есть колонское сельское поселение в 20 километрах от кады. Значит, выезд через Приозерское шоссе, через Токсово, через Девяткино. Поселок при... примыкает к участку чистого леса, а примерно в одном километре от него – река Овлога. Всего в 10 километрах чистое Лембовское озеро, славящееся хорошими уловами у любителей рыбалки, а также грибными местами в окружающих его лесах – матокса, орехов. Территория поселка Огорошно по периметру круглосуточно охраняется. Въезд осуществляется по пропускам через КПП со шлагбаумом. Подробно все описано в описании под видео. Вот, смотрите, читайте, записывайтесь на просмотр. Всегда буду рад помочь вам.